Всем привет! Сегодня 26 октября, сегодня понедельник. Вчера к нам в гости заходил мой друг. И перед тем, как он уходил, он сказал одну интересную пословицу. Пословица такая – «Скупой платит дважды». Я подумала, что это довольно интересная пословица и решила рассказать сегодня вам об этой пословице и почему мой друг так сказал. А, пословица состоит из трех слов. Скупой платит дважды. Что обозначает слово «скупой»? Первое слово. Кто такой скупой человек? Скупой человек э, – это тот человек, который не хочет ничего покупать, не хочет тратить деньги. Есть синоним слова «скупой» – это «жадный». Жадный человек, скупой человек. Иногда говорят экономный человек, но экономный человек – это, скорее, положительное качество, это плюс. Тогда как скупой человек, жадный человек – это негативные качества. Интересно, что когда я думала об этом слове, я вспомнила глагол, естественно, глагол «покупать». Да, это человек, который не хочет ничего покупать, а также глагол скупать, который имеет противоположное значение. Скупать это значит покупать все. Это значит идти в магазин и покупать все, что ты видишь. Или, например, сейчас во время коронавируса, во время самоизоляции, в магазинах, в супермаркетах, скупили всю туалетную бумагу. Больше нет туалетной бумаги на прилавках магазина. Всю бумагу купили или скупили. Итак, немного странно, но эти два слова скупой прилагательно и скупать глагол имеют абсолютно разные значения. Итак, это было первое слово пословицы Скупой, скупой человек, жадный человек. Второе слово пословица Платит. Ну, это довольно легкий глагол. Глагол платить. Вы уже знаете глагол платить, потому что это простой глагол. Его знают даже начинающие студенты. Но у него интересная форма в первом лице настоящего времени. Я плачу. Что обозначает я плачу? Значит, я достаю кошелек и отдаю деньги. Да? Есть глагол оплатить, я оплачиваю счет в ресторане или я заплатила за квартиру. Платить, заплатить, оплатить. Но интересно именно плачу, я плачу, потому что если вы поменяете ударение, то он превратится в другой глагол. Я плачу. И это совсем другое значение. Два разных глагола. Я плачу, я плачу. Разница только в ударении. Итак, например, я иду в магазин, покупаю платье, плачу за это платье продавцу, отдаю ему деньги. Потом я возвращаюсь домой, понимая, что это платье было очень дорогим. Какое дорогое платье! И я плачу, потому что у меня больше нет денег. Да? Или просто, когда мне грустно, я Плачу. Итак, не путайте два глагола «я плачу» и «я плачу». Но вообще формы у глагола «платить» простые. Я плачу, ты платишь, он платит, мы платим, вы платите, они платят. Итак, это был второй элемент этой пословицы, второе слово. И последнее слово «дважды», слово «дважды». Что значит слово «дважды»? Слово «дважды» обозначает «два раза». Можно сказать «я была в Санкт-Петербурге дважды». Это значит «я была в Санкт-Петербурге два раза». Есть похожие слова «однажды» и «трижды». «Трижды» имеет такое же значение, как и «дважды», только обозначать три раза, например, я была в Париже трижды, я была в Париже три раза. Еще мы используем слово трижды, дважды, когда говорим о математике, можно сказать дважды два четыре, трижды три девять. Это обозначает умножение три умножить на три равно девять трижды три 9. А слово «однажды» имеет чуть-чуть другое значение. Обозначает не один раз, а это обозначает в один прекрасный день, когда-нибудь. Однажды, когда я поеду в Америку, я увижу статую свободы, например. Или часто сказки, русские сказки начинаются со слова «однажды». Однажды. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были. Или просто однажды жили-были. Это значит раньше, в какой-то момент, когда-то, неопределенное время. А теперь давайте поговорим, почему мой друг сказал «Скупой платит дважды». Почему он использовал эту пословицу? Вадим, наш друг... Приехал к нам в гости по делу. Можно сказать, заехал к нам по делу. Заехал, потому что он не планировал оставаться долго. Он припарковал машину около нашего дома, заплатил за парковку, рассчитывая пробыть у нас полчаса. Заплатил за парковку за полчаса. Но потом мы разговорились и... Время пролетело незаметно. Эти полчаса пролетели очень быстро. В какой-то момент наш друг посмотрел в окно и увидел, что ему выписывают штраф. Он хотел выйти и возразить, но в Англии очень быстро выписывают штрафы, и он не успел. Поэтому ему пришлось заплатить... ему придется заплатить штраф. Вадим расстроился, что заплатил за полчаса, а не за час парковки, и сказал, скупой платит дважды, теперь ему придется платить штраф. С вами бывали такие неприятные ситуации. Бывали такие случаи, когда вы хотели купить что-то дешевле, не хотели тратить много денег, а потом покупали эту вещь второй раз, потому что дешевые вещи обычно быстро... Ломаются. Пишите в комментариях вашей истории. Пока!